Привет, меня зовут Елена, я из Латвии, и я приветствую вас на моем YouTube-канале, на котором мы будем говорить про таргетированную рекламу, про продвижение личного бренда и про продвижение вашего бизнеса в социальных сетях. Если вам интересны эти темы, то подписывайтесь на мой канал и оставайтесь со мной надолго. Макет не работает, реклама не работает, ничего не работает, никто ничего не покупает. Если вы вот сталкиваетесь с такими вот вопросами постоянно, если это ваша боль, смотрите видео до конца, потому что я вам расскажу правила продающего макета, как сделать макет таким, чтобы на него захотелось кликнуть и в дальнейшем купить. Для начала давайте разберемся, что макеты бывают четырех видов. Первое – это информативные макеты. Да? То есть, на которых мы просто рассказываем что-то о нашем бизнесе, о нашем э, продукте. А, такие рекламы в основном запускают на цели охват. А, они не призывают делать каких-то целевых действий. Они просто такие информационочки. А далее есть полезные. А, в основном такие используют для того, чтобы набирать подписчиков в свои социальные сети. Да, то есть, вы рассказываете на макете точечно, чем вы классный, э, почему человек должен на вас подписаться. Вовлекающие макеты, в основном их используют для того, чтобы их репостнули, лайкнули, прокомментировали, да. в основном это макеты, как я называю, То есть это когда вы используете кнопочку «Продвигать в социальных сетях», да, то есть вы выбираете максимально аттрактивный какой-то пост в своей ленте да, для того, чтобы люди как, боль, как можно больше с ней взаимодействовали. И продающие макеты, когда мы пытаемся прям продать что-то своему потенциальному клиенту через макету. Так вот, для того, чтобы человек, представитель вашей целевой аудитории, скажем так, кликнул на ваш макет, перешел по нему и сделал какое-то целевое действие, в первую очередь вы должны определить, от чего вы хотите от этой рекламы. Потому что это, конечно же, очень распространенная ошибка, когда мы делаем макет, мы делаем на нем кучу всяких призывов, и мы по большому счету не особо понимаем, чего мы хотим, да? то есть там и и подпишись вместе, и перейди, и купи, и еще куча всего, да, то есть человек смотрит, даже если он зацепил внимание, и он не понимает, чего от него хотят, поэтому а, я вам сейчас расскажу правила, которые нужно соблюдать для того, чтобы ваш макет был четко и понятно структурирован. Итак, офер на макете, он обязателен. Что это значит? То есть вы ясно и четко даете свое предложение на макете. То есть это не должно быть что-то такое непонятное просто в пустоту. Да? То есть вы ясно даете человеку понять, какое супер предложение вы ему даете. То есть, если же э, вы хотите в дальнейшем, чтобы человек на вас подписался, вы говорите, какую пользу вы несете человеку. Если вы хотите, чтобы человек записался там на, на маникюр, предположим, то вы ему говорите, э, какая стоимость этого маникюра. То есть, вы даете э, человеку ясно понять, в чем польза вашего предложения. Второе. Если вы э, делаете предложение, в котором есть временные рамки, то есть, например. Вы хотите запустить рекламу на неделю, предположим, да? Моя рекомендация – не вписывайте туда определенные четкие даты. То есть, например, там, до 25 числа. Там, ну, не делайте этого. Почему? Потому что если вдруг ваша реклама сработает и хорошо, ваш, ваш макет сработает очень хорошо, вы его в дальнейшем сможете еще использовать. Поэтому избегайте четких дат. А, пишите такими завуалированными фразами, как, например, до конца недели, или до конца месяца там, или пока товар будет в ассортименте. То есть а, обыгрывайте это какими-то такими фразами расплывчатыми, чтобы они были понятны, но не давали вот этого четкой рекомендации для того, чтобы вам потом меньше времени тратить на составление макетов. Если вы указываете какие-то цены, то моя рекомендация указывать до-после. Не очень хорошо работают скидки отдельные, взятые просто без а, определенных цен. Почему? Потому что человек не понимает, а, насколько ему это выгодно. Да? Даже если вы говорите а, скидка в 90%, и человек не понимает, с какой стоимости это 90%, то ему будет все равно непонятно. Поэтому, если вы хотите играть с ценами, всегда давайте а, вот эту четкую разбивку до-после, для того, чтобы человек понимал, насколько сильно, его выгода сейчас в этом предложении. Четвертое, старайтесь дать четкий призыв к действиям. Подпишись, перейди, купи, заполни бланк, отправь заявку. Чем более четко вы дадите человеку понять, что вы от него хотите, тем больше вероятность того, что он совершит именно вот эти вот действия. Потому что, ну, наверное, не очень корректно будет сказать, но все люди глупые с одной стороны, и не всегда им очень хорошо понятно, чего вы хотите от них добиться определенной вашей рекламы. Поэтому будьте понятны своему клиенту и прописывайте, что вы хотите от него, чтобы он сделал. Если вы делаете макет в подписку, обязательно аргументируйте. Почему? Потому что сейчас очень много блогов, очень много рекламы, и вы должны четко дать понять человеку, чем вы лучше других, почему ему нужно на вас подписаться, Какую вы пользу дадите а, этому человеку, если он придет в ваш блог? Очень хорошо аргументируйте, не ждите, что человек а, будет переходить по вашему макету и самостоятельно изучать а, какую-то свою выгоду, а, которую он может получить, подписавшись на ваш блог. Нет, не будет никто этого делать, поэтому четко аргументируйтесь, определите свою УТП а, и четко пропишите на макете, а в чем ваша польза. Не разбрасывайте текст по макету. Это очень выглядит хаотично, это рассеивает внимание человека. И если мы говорим про рекламу в сторис, в принципе, если вы все поразбросали по разным сторонам, сторис проехала и человек не прочитает. Возможно, он не вернется назад, чтобы прочитать. Поэтому позаботьтесь о вашем потенциальном клиенте или подписчике и структурируйте всю информацию так, чтобы она бы была как-то читаемо, то есть или с одной стороны, или с другой стороны, там наверху, внизу, ну как-то ну, не разбрасывайте текст, чтобы это было максимально хаотично. Если вы делаете uh, видеомакет с наложенным на него текстом, uh, покажите это видео кому-то из ваших знакомых, uh, прежде чем запускать его. Uh, объясню почему. Потому что когда вы uh, сами делаете это видео, видеомакет, вы uh, знаете, что, какой текст вы накладываете uh, в ваши субтитры. Вы, поэтому ваша скорость прочтения этих субтитров намного выше, чем человека, который никогда этот макет ранее не видел. Поэтому покажите человеку какому-нибудь, и пусть он вам скажет э, свою оценку, насколько э, можно прочитать текст на видео при смене кадров. Потому что бывает такое, что вы наложили текст, а он так быстро, картинки меняются, что э, текст невозможно прочитать. Очень, очень... Э, очень много текста и очень быстрая смена картинки. Ну вот просто для этого дайте кому-то другому оценить ваш видеомакет. Если вы делаете макет для ленты, вы должны позаботиться о том, чтобы у вас был максимально цепляющий заголовок и максимально цепляющая картинка. Что это значит? В принципе, есть такое понятие, как рекламная слепота. Это когда человек просто листает ленту, и он иногда даже не видит и не обращает внимания на рекламу. Есть такая рекомендация, что есть два цвета, пока что я слышала такое, желтый и фиолетовый. Они такие триггерные цвета, которые на подсозналке работают так, что на макете каким-то образом цепляется внимание. Я тестировала такие. Кстати, желтый очень хорошо заходит. Сочетание желтого с черным, оно вообще очень бомбическое на самом деле. Но там надо смотреть, такой желтый тоже бывает, такой типа непозорный должен быть цвет, да поэтому можно поиграть, потестировать э, про сочетание цветов. Так вот, есть, есть понятие такое, как э, рекламная слепота. Для того, чтобы ее пробить, то есть у вас должно быть какой-то цепкий макет, что-то на макете должно быть максимально цепкое, и должен быть какой-то классный заголовок для того, чтобы хотелось человеку открыть вот эти вот точечки и прочитать дальше, что вы там написали, да, потому что вы не можете полностью всю свою рекламную идею вложить в макет, потому что это будет прям овер-овер-овер много текста, да, поэтому вы прописываете всю информацию про вашу рекламу в этом вот тексте сопутствующем. И для того, чтобы человеку захотелось его открыть, напишите максимально классный цепляющий заколок. В некоторые товарки хорошо заходит визуализация. То есть, например, вы э, делаете рекламу шампуня. Просто реклама шампуня, она никому не интересна. Покажите, пожалуйста, вот э, девушка помыла голову, и вот у нее превосходные красивые волосы, потому что она по помыла волосы вашим шампунем. Визуализируйте э, конечный процесс э, использования вашего продукта, вот так скажем так. Хорошо заходит очень у бровистов, например. То есть вот сидит девушка, у нее брови э, плохие, вот прошел процесс и вот у нее суперские брови, да, то есть как бы вы конечно же монтируете там все, что нужно вырезаете, но вот вы визуализируете конечный эффект. Девушка стилист, например, да, то есть просто рекламировать себя как стилиста, вот я такая классная я стилист, это ни о чем. Визуализируйте, покажите, например, мужчину, который, например, начал использовать ваши услуги и вот он стоит очень классно одет. Вот визуализация вашей услуги. То есть это, не, это работает хорошо. Последний момент. Никогда не врите на своих макетах. Не обещайте на макете то, чего не планируете дать. Не вводите в заблуждение человека своим макетом. Не, э, не давайте ему ложных надежд на то, что он получит что-то, что вы не собираетесь ему дать. Потому что э, иначе вы можете получить очень хорошую кликабельность вашему макету но получить очень плохой результат. На самом деле таких советов по тому, как сделать хороший продающий макет намного больше. Сегодня я остановлюсь вот на этом, если вы знаете еще какие-то такие лайфхаки, вы можете написать в комментариях, мне это будет очень интересно почитать, мы пообсуждаем это с вами. Если вы использовали какой-то из тех советов, которые я сегодня проговорила, тоже напишите в комментариях насколько удачно или неудачно было использование данных советов. Если вы все еще не подписались на этот канал, то подпишитесь, потому что я собираюсь выпускать очень много интересных видео в дальнейшем про рекламу и про маркетинг. Если вам эта тема близка, то подписывайтесь, ставьте колокольчики для того, чтобы не пропускать мои дальнейшие видео. Желаю вам хорошего настроения и до встречи в нашем следующем видео.